Довольно часто онлайн-сервисы требуют от вас регистрации и предоставления персональных данных. Допустим, адрес электронной почты, домашний адрес и даже телефонный номер или другую персональную информацию. Вы уже в курсе, что нужно минимизировать количество информации, которую вы предоставляете, и количество сайтов, на которых вы регистрируетесь. Это защищает вас от кражи личности, защищает вас от вмешательства в вашу личную жизнь, от спама, фишинга и так далее. Просто избегайте создания аккаунта или регистрации, где это возможно. Один из сервисов, который вы можете использовать или опробовать, это Bugminut. Итак, допустим, вы хотите использовать некоторые сервисы на mdb.com. Воспользуемся здесь поиском. Появятся общие учетные записи, которые вы можете использовать на mdb, чтобы получить доступ к нужному вам функционалу, который обычно доступен только для зарегистрированного пользователя. Также можно установить плагин Bugminut. Это работает на некоторых сайтах. Если подобные учетные записи нужны вам не для каких-либо конфиденциальных целей, а для обычного использования в общих целях, то это работает весьма неплохо. Если без регистрации не обойтись, скажем, нужен аккаунт для форума, то тогда воспользуйтесь фейковой информацией везде, где это возможно. Имя, адрес, возраст, местоположение и так далее. Ведь эти данные, как правило, нельзя проверить. Часто вам нужно ввести адрес электронной почты для регистрации, поскольку он используется для отправки вам весьма с подтверждением регистрации. Один из вариантов — это использовать так называемые временные или одноразовые учетные записи электронной почты. Гурила Mail один из наиболее известных сервисов. Смотрите. Здесь автоматически сгенерирован адрес почты для меня. И если зарегистрироваться с этим адресом почты, то я начну получать адресованные мне письма прямо здесь. И затем я смогу ответить на них для завершения регистрации. Есть и другие подобные сайты. Вот некоторые из них. Но разумеется, нужно помнить, что кто-то другой может прочитать эти письма если он знает этот уникальный адрес почты. Это может сделать хостинговая компания. Так что это средство больше для анонимности, чем для безопасности. И, конечно, если вам на подобную одноразовую учетную запись электронной почты будут отправлять пароли, то, конечно, вам нужно поменять их впоследствии. Но если вы хотите сохранить доступ к данному сервису и хотите определенной безопасности за пределами этого сервиса, то, возможно, наилучшим вариантом будет использование учетной записи почты, которую вы настроили для этой цели. Это будет личность, которая ассоциирована с сервисом, на котором вы регистрируетесь, отделенная от электронной почты, привязанной к вашей реальной личности. Вы также можете настроить учетную запись почты лишь для разовой регистрации, отделенную от учетной записи почты, которую вы обычно используете для общения, типа register 123 или тому подобное. И я сам так поступаю, когда нужно зарегистрироваться в сервисах, не представляющих для меня особой значимости. Некоторые сервисы требуют подтверждения по телефону посредством голоса или СМС. Существуют сайты, которые можно использовать для получения sms сообщений Вы можете задействовать их для подтверждения по СМС. Правда, они открыты публично точно таким же образом, как и с электронной почтой. Видим на экране подобный сайт. Вы предоставляете сервисам этот телефонный номер. А здесь текстовые сообщения, которые отправляются на этот номер постоянно. И если нажать вот сюда, мы видим, что этот сайт предлагает несколько разных телефонных номеров, которые вы можете выбрать для прохождения регистрации. Видим, что сюда постоянно поступают сообщения. Есть тут интересные сообщения типа предварительной верификации кредитной карты. Интересно, что тут пытаются сделать? Люди могут использовать подобные сайты для неконфиденциального, но анонимного общения друг с другом. И если вы поищете в поисковиках системы «прием SMS онлайн» или похожие запросы, то найдете и другие сайты с подобным функционалом. Их множество, и некоторые из них работают бесплатно. По этой ссылке есть список 10 подобных сайтов, где вы можете принимать SMS-сообщения. Однако, использование подобных публичных сервисов может быть неприемлемым, если вам нужна серьезная анонимность. В некоторых странах может быть проще анонимно купить сим-карту или телефон, предоплаченный за наличные. Такие телефоны называют одноразовыми мобильниками или «бернерами». Вы можете использовать такие телефоны для регистрации и никогда больше их не использовать повторно. Включайте «бернер» подальше от дома. И желательно в людном месте. Получайте подтверждение в СМС и выключайте его. Понятно, что этот подход только для нуждающихся в серьезной анонимности. Правительство отслеживает бернеры одноразовые телефоны, которые включаются не систематически на короткие промежутки времени. Они могут провести кросс-корреляцию между ними и другими телефонами в определенной области для профилирования. Вы можете купить верифицированные учетные записи почты и другие подтвержденные аккаунты, если поищите на хакерских форумах и форумах в Dark Дарквейбе. Они будут спройдены предварительной верификацией. Вы Можете купить их анонимно за биткоины. Вам стоит поискать подобные сервисы на различных форумах. Многие угрозы социального типа, с которыми мы сталкиваемся, могут быть смягчены при помощи поведенческих мер безопасности. Угрозы, о которых я сейчас говорю, это вещи наподобие кражи личности, социальной инженерии, типа фишинг, вишинг, смешинг, мошенничество и развод а также такие понятия, как «доксинг» и «спам». В этом видео я собираюсь поговорить о мерах безопасности, которые защищают вас от подобных угроз социального типа. Эти меры безопасности можно разделить на две категории. Первая, которую мы рассмотрим, — это изменение поведения. Это изменение ваших нынешних действий на более безопасные. Например, вы не должны скачивать и запускать исполняемые файлы из вашей электронной почты. Но есть такая проблема с изменениями в поведении — это человеческий фактор. И мы, люди, можем допускать ошибки и часто забываем поступать правильно. Вторая категория мер безопасности — это технические средства защиты, такие как использование песочниц для вашего клиента электронной почты или браузера. И, конечно, мы используем эшелонированную защиту. Так что у нас имеются слои из обоих видов мер безопасности для нашей защиты. Так что мы внедрим поведенческие и технические средства обеспечения безопасности, для защиты от угроз социального типа. Давайте начнем с изменения поведения, направленного на защиту от подобного рода угроз. Первый способ защиты от угроз социального типа заключается в том, что если вы этого не запрашивали, не нажимайте на это, не реагируйте на подобные вещи и сразу же насторожитесь. Сюда входит ваша электронная почта, СМС-сообщения, телефонные звонки, сообщения, всплывающие на экране объекты, сообщения в мессенджерах. Если вы чего-либо не запрашивали, а оно появилось, всегда относитесь к этому с подозрением. Некоторые сообщения, которые вы можете получать, могут быть очень заманчивыми и казаться легитимными, но если вы их не запрашивали или не ожидали их появления, то они всегда должны вызывать у вас подозрения. В общем, помните, если вы этого не запрашивали, не нажимайте на это. Далее, никогда не загружайте и не запускайте никакие файлы, к которым у вас нет стопроцентного доверия. Особенно если эти файлы были отправлены вам в виде ссылки для скачивания или вложения в письмо электронной почты и получить которые вы не ожидали. Все вложения электронной почты должны считаться подозрительными и должны пропускаться через некоторые технические средства защиты, которые мы обсудим позже. В общем, не запускайте вложения и файлы, которым вы не доверяете на сто процентов. Никогда не вводите такие данные, как имя пользователя и пароль или персональные сведения после перехода по ссылке или всплывающему окну. Всегда, всегда заходите на сайт путем самостоятельного набора его URL-адреса в браузере. По факту, в наши дни компании не должны рассылать ссылки для перехода в электронных письмах с просьбами войти в учетную запись и ввести персональную информацию. Вы обнаружите, что компании, разбирающиеся в безопасности, больше не занимаются такими вещами. Они просто вас посетить сайт и залогиниться на нем но при этом не предоставляют для этого ссылку они говорят своим пользователям, что никогда не отправляют ссылки, потому что они хотят обучить своих пользователей не нажимать на ссылки полученные посредством электронной почты, которые ведут на их сайт, потому что они понимают, что точно такая же тактика используется для проведения фишинговых атак. И поэтому они хотят обучить своих пользователей, чтобы те не нажимали на полученные посредством электронной почты ссылки, ведущие на их сайт. Итак, никогда не вводите имена пользователей, паролей, или персональную информацию после перехода по ссылке. Зайдите на нужный сайт, введите его URL-адрес в браузере самостоятельно. Вы можете попытаться валидировать ссылку. В разделе «Познай своего противника» мы говорили о том, какие манипуляции могут производиться со ссылками. Так что вы можете проверить полученную ссылку на соответствие известным видам атак и техникам манипуляции со ссылками. Имеются ли субдомены? Как здесь. Вот субдомен. Мы понимаем, что эта ссылка выглядит подозрительного. А вот реальный домен. Имеются ли субдиректории? Здесь мы видим субдиректорию. Так что мы понимаем, это подозрительный URL. Вот реальный домен. Имеется ли неправильное написание? Пожалуйста, пример. Это сомнительный домен. Может быть трудно понять. Я уже говорил об этом. Какие из доменов настоящие? Это зависит от вашего опыта. Настоящий домен — это домен, который находится слева от домена верхнего уровня. Вот домен верхнего уровня, и слева от него нет знака слэш. Примером домена верхнего уровня может быть .com, .net, .org. Когда мы говорим, что слева от него нет знака слэш, это не касается слэши в HTTP, двоеточие слэш слэш. Используют ли злоумышленники омографичные а атаки на интернационализированные доменные имена? Здесь мы видим использование нуля вместо буквы «О». Единицы вместо буквы L. В некоторых шрифтах может быть невозможно заметить разницу. Так что имейте это в виду. Используют ли злоумышленники скрытые URL-адреса при помощи HTML-тегов? Можем навести курсор на эту ссылку, и в левом нижнем углу увидим. Нам выводится правильный URL-адрес. Это зависит от вашего почтового клиента, вашего браузера, JavaScript. Но это хороший индикатор, показывающий реальный URL-адрес. Также здесь находим курсор. Видим реальную ссылку. Можете попробовать нажать правой кнопкой мышки, скопировать ссылку, вставить ее в блокнот или другой текстовый редактор. Это может показать корректную ссылку, но не всегда. Опять же, все зависит от JavaScript и от клиента, который вы используете. Вы также можете обнаружить, что это изображение. И вновь, если навести курсор на него, вам может быть показан реальный URL. Но если вы его не доверяете, не нажимайте на него, вы можете увидеть ссылки для отмены подписки, наподобие этих, обычно в нижней части писем. Эти ссылки также могут использоваться в качестве ссылок для атаки. Не нажимайте на ссылки для отмены подписки. Можно скопировать и вставить ссылку в сервис URL Void, чтобы проверить, находится ли она в списке известных вредоносных сайтов. Но если она очень свежая, в этом списке ее не будет. Так что нельзя полагаться на этот сервис на 100%. Собственно, используйте его в качестве индикатора, поскольку существует десятки тысяч фишинговых URL-адресов каждый конкретный момент времени. Посмотрим. Здесь на основании данных различных сервисов указывается, имеются ли сообщение о том, что это вредоносный URL. Как видно, адрес BBC на данный момент безопасен. Это уже обсуждалось, но применительно к этим конкретным атакам действующей защитой является сведение к минимуму раскрытия вашей персональной информации. Я утверждаю это во многих частях курса. Вам нужно ограничить количество информации, которую вы раскрываете о себе. Просто следуя этому правилу, вы снижаете риски. Вероятность того, что вы станете жертвой подобных атак, снижается. И вы, понятное дело, сохраняете больше приватности. Мы только что рассмотрели, как минимизировать раскрытие данных при регистрации и альтернативы предоставления информации для регистрации. Еще раз, это делает вас более защищенными и снижает ваши риск стать жертвой подобных атак. И если злоумышленники не знают о вашем существовании, если ваша почта, ваши телефонные номера, идентификаторы ваших мессенджеров недоступны, они не смогут о них узнать и производить атаки с их помощью, в первую очередь не публикуйте адреса своей электронной почты, телефонные номера, идентификаторы мессенджеров в сети, на форумах, в вашем блоге и тому подобных источниках, поскольку они будут собраны автоматическими сканерами, и затем вы автоматически станете целью фишинговых атак, мошенничества, развода, спама и любых других актуальных атак социального типа. Проверка отправителя. Если ваш друг или коллега отправил вам какую-либо ссылку или вложение, которых вы не запрашивали, воспользуйтесь другим средством связи с ним и удостоверьтесь, что именно он является отправителем. Если их отправила некая компания, типа вашего банка или соцсети, вам также следует связаться с ними, если имеется возможность удостовериться в легитимности. И если они отправлены компанией или человеком, с которым у вас нет никаких отношений, то можете мгновенно насторожиться. Проверьте домен имя из адреса электронной почты, с которого пришло подозрительное письмо. Если это не домен компании, а что-то наподобие Hotmail или Gmail, то это определенно фейк. Компании могут себе позволить владеть собственными доменными именами, им не нужно пользоваться Yahoo, Gmail или Hotmail. Скопируйте содержимое электронного письма и вставьте его в свой любимый поисковик. Но аккуратно. Не нажимайте ни на какие ссылки. И если это известная атака, если несколько дней, то она будет найдена поисковым движком. Если это была совершенно новая атака, она может не появиться в выдаче поисковика. Однако, в нашем случае мы сразу же видим фишинг. И вы будете получать такую пометку для множества фишинговых писем, которые получаете, потому что они довольно быстро идентифицируются компаниями, работающими в области безопасности. Зачастую есть опция просмотра исходного кода и заголовков писем, которые вы получили, в зависимости от почтового клиента. Клиента, которым вы пользуетесь, эта опция не всегда доступна в веб-клиентах. Но если она у вас умеется, допустим у Thunderbird, или стандартная почта на Маке, то вы можете посмотреть на этот код. Вы можете исследовать содержимое и понять, соответствует ли оно тому, за что себя выдает, или нет. Чтобы облегчить эту задачу, можете воспользоваться сайтом parsemail.org. Копируем исходный код письма, вставляем его в поле. Ставим галочку для загрузки удаленного контента при генерации предпосмотра содержимого HTML. Удали через 5 минут. Подтвердить. Здесь всего лишь пример письма, который я получил. Собственно, это легитимное письмо. Если это письмо от компании, и я могу проверить вещи типа IP-адреса, с которого письмо было отправлено, различные домены, проверить, на самом ли деле все это связано с данной компанией. Можете поискать по названию компании и проверить, представлена ли она легально в интернете. Есть ли у него собственный веб-сайт, телефонные номера для связи? Если нет, скорее всего, это фейк. Скрыты ли данные о нем в записях Whois? Можете зайти на любой сервис Whois и поискать домен. Для примера я выбрал blob.com. Ищем. И давайте посмотрим на этот домен. Видим, что blob.com использует сервис защиты контактных данных. Это значит, что владелец домена скрыт. Приватная запись для персонального сайта, блога или информационного сайта — это нормально. Если запись скрыта, это может быть знаком того, что что-то не так, потому что большая часть компаний, занимающихся торговлей, будут иметь открытые записи. Они должны указывать компанию или человека, владеющего доменом. В качестве примера посмотрим на сайт BBC. Видим полные детали о владельце домена, компания, адрес, адрес регистранта и так далее. Это та информация, которую вам нужно увидеть в выдаче ХУИС. Видим здесь, что можно также сделать обратный поиск по IP-адресу. Вот IP-адрес сервера, который связан с этим доменным именем. Blob.com и если мы запустим обратный поиск по нему, то увидим, какие еще домены связаны с этим IP-адресом. Видим, что здесь перечислены три домена, и еще свыше одного миллиона других доменов. Это крайне необычно. Но что вы можете сделать здесь? Вы можете проверить, являются ли какие-либо из этих доменов сомнительными. Мы, например, можем загуглить эти домены. И это будет индикатором, является ли основной домен, в нашем случае это Blob.com, легитимным. Также вы можете проверить основные характеристики веб-сайта. Выглядит ли он так, словно он только что собран? Работают ли ссылки на этом сайте? Есть ли фото или содержимое, которое не имеет отношения к тематике сайта? Соответствуют ли изображения, ссылки и контент на странице друг к другу? Есть ли соответствие между темой и назначением страницы и сайтом в целом? Если они пытаются вам что-то продать, понятно ли представлена информация? Вы можете проверить, был ли что-то склонировано, просто скопировав и вставив фрагменты сайта в ваш любимый поисковик, и вы увидите, был ли этот сайт склонирован. Опять же, это индикатор различного рода мошенничества. Еще одним тревожным знаком является перенаправление. Если вы набрали URL-адрес или нажали на ссылку, а затем были перенаправлены куда-либо еще, это может быть признаком скама. Вам стоит удостовериться в надежности любого вложения к письму. Никогда не загружайте и не запускайте никаких файлов, в которых вы не уверены на 100%. Ранее я уже говорил об этом. Можно использовать вирус Total для проверки вложения. Не содержит ли оно известный вид вредоносного обеспечения? Путем перенаправления письма на адрес scansobakovirustotal.com Почитайте по этой ссылке, следуйте приведенным инструкциям. Здесь описывается, как перенаправлять ваши письма в Total для проверки. В принципе, можно только перенаправлять. Отправить на scansobakovirus-total.com Отправить. Тем не менее, прочитайте инструкцию, чтобы убедиться, что все делаете так, как положено. И, конечно же, это не полностью решающая проверка, ведь антивирусы не безупречны. Они знают только об известных вирусах. Если вирус Total показывает, что все чисто, это по-прежнему может быть молварь. Это может быть кастомная молварь, написанная под вас, или просто очень новая молварь. Но если здесь говорится о заражении, то, безусловно, такой файл следует обойти стороной. Здесь мы видим неполный список форматов исполняемых файлов. Абсолютно никогда не запускайте подобные файлы, если только не уверены на 100%, что доверяете источнику. Все эти программы, если вы их запустите, они в силах сделать что угодно на вашем компьютере. Вот список расширений файлов. Расширение добавляется к имени файла. Расширение отделяется от имени файла точкой, например, имя файла .exe, .com, .vb. А это список расширений документов, запуска которых также нужно избегать. Подобные файлы могут содержать исполняемые макровирусы. Будьте очень внимательны при запуске таких файлов, в особенности документов Excel, Word, Adobe. Они могут содержать подобные вирусы. Будьте бдительны при запуске. Здесь представлены некоторые из расширений форматов архивации файлов и сжатия данных. Такие файлы часто используются для скрытия исполняемых модулей. Будьте осторожны с ними, если вы разархивируете подобный файл, внутри архива могут оказаться исполняемые файлы. И последнее. Это список потенциально безопасных расширений. .txt, .gif, .jpg, но теоретически не исключено, что при помощи этих файлов можно эксплуатировать дыры, если программное обеспечение, которое вы используете для их просмотра, имеет уязвимость. Но это крайне маловероятный сценарий. И напоследок, мы обсудим некоторые очевидные вещи. Они очевидные, но я должен их проговорить в любом случае для профилактики. И если запросчик данных просит предоставить информацию о банковском аккаунте, номера кредитных карт, девичью фамилию вашей матушки, или другую персональную информацию, то очевидно, что это подстава. Реальные компании не станут отправлять вам подобные запросы через электронную почту или сообщение. Если вы получаете сообщение о том, что выиграли приз, что вы стали победить, нигерийской лотереи или что вам пишет принц и он отчаянно хочет отправить вам деньги очевидно что это все мошенничество игнорируйте и если письмо содержит много пиара и преувеличений но мало фактов и деталей о ценах их обязательствах и схеме работы это тоже признаки мошенничества если у вас требуют плату за администрирование Обработку, налоги, которые следует оплачивать авансом, никогда ни за что не оплачивайте заранее. Это мошеннические действия с предоплатой. Техническая поддержка никогда не попросит вас называть ваш логин и пароль. Это скам. Не вставляйте флеш-карты или диски, которым вы не доверяете в компьютер. Особенно, если вы нашли их валяющимся где-то на земле или на полу. Будьте параноиком в отношении всего того, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. И если вы обнаружили мошенническое письмо или ссылку, фишинговое письмо или скам, перенаправляйте подобные сообщения на адрес scamsobaka.use.gov чтобы помочь остановить спам. Если вы получили подозрительное письмо, исходящее, как в нем сказано, из определенной компании, то вы можете отправить копию этого письма в настоящую компанию, чтобы помочь им предотвратить атаки. И если вы получили фишинговое письмо, можете отправить его на этот адрес. Это рабочая группа по противодействию фишингу. Это поможет в борьбе с фишинговыми атаками. Что касается вишинга, телефонного мошенничества, один из лучших способов защиты от вишинговых атак – это подтверждение личности говорящего. Не предоставляйте никакой информации неизвестным звонящим. Даже если идентификатор номера, вызывающего абонента, выглядит легитимным, это может быть мошенничество. В случае с вишингом и телефонными звонками всегда проверяйте личность звонящего. Спрашивайте имя, название компании, правомочия, телефонный номер для обратного звонка. Более продвинутые атакующие будут иметь легитимный номер для обратного звонка. Так что проверьте компанию поиском в интернете и проведите различные проверки, которые мы уже с вами обсуждали. Удостоверьтесь, что эта компания и все, что с ней связано, действительно существует и легально. Найдите в сети все, о чем они говорили вам, для проверки, кто они и что они из себя представляют. Когда речь идет об офлайне, чтобы снизить вероятность стать целью, купите и начните использовать шреддер, уничтожитель бумаги. Все, что связано с персональной информацией, должно уничтожаться. Не носите с собой карту социального обеспечения. В случае утери или кражи банковских чеков и кредитных карт, незамедлительно заявляйте об этом. Это было видео об изменениях в поведении. Возможно, вам не нужно ничего менять, и вы уже следуете всем этим правилам, которые помогают минимизировать последствия атак социального типа наподобие фишинга, вишинга, смишинга, спама и различного рода мошенничества. озвучка для клуба складчик.ком мы только что поговорили о поведенческих мерах обеспечения безопасности. И теперь переходим к техническим средствам защиты. И опять же, многие из угроз социального типа, с которыми мы сталкиваемся, могут быть ликвидированы одинаковыми техническими средствами. К угрозам, которые мы здесь рассматриваем и которые можем устранить, относятся к личности, социальная инженерия, типа фишинга, вишинга, смишинга, различного рода мошенничества, доксинг, спам и другие подобные виды угроз. В целях противодействия данным угрозам рассмотрите следующие виды технических средств защиты. Во-первых, используйте провайдера электронной почты со средствами обеспечения безопасности для уменьшения количества подобных атак. При выборе провайдера электронной почты узнайте, насколько хорошо они защищают вас от спама, пишинга, вредоносных программ и прочих негативных явлений. Почти все поставщики услуг электронной почты сканируют содержимое электронных писем на наличие подобных видов атак. Это проблема для приватности и конфиденциальности, но одновременно и средств обеспечения безопасности. Иногда безопасность и приватность несовместимы. И вам придется выбирать, как с этим справляться. Что для вас важнее приватность или безопасность? Вам придется принять рискориентированное решение, но вы можете выбрать использование раздельных аккаунтов под разные цели. Например, для большей конфиденциальности переписки, вы можете иметь выделенную электронную почту, в которой вы будете использовать GPG, что обеспечит нас нужным уровнем приватности. Мы обсудим этот сценарий в деталях позже, а для обычных писем, когда потребность приватности меньше, вы можете обратиться к услугам провайдера, предоставляющего защиту путем сканирования содержимого электронных писем. Крупные провайдеры электронной почты хорошо защищают от спама, фишинга и вредоносных программ, поскольку обладают большими ресурсами для решения подобной проблемы, в их числе Apple, Google, Microsoft, Yahoo и другие. Они хорошо защищают вас от фишинга и малвари, но не подходят для конфиденциальности. Так что вам нужно выбрать провайдера для себя взвесив варианты между приватностью и безопасностью. Для безопасности вам нужен провайдер, который обеспечивает определенную фильтрацию против атак социального типа. И мы рассмотрим процесс выбора провайдера в больших подробностях в разделе «О безопасности электронной почты». Другое средство для защиты от атак социального типа – это использование сервиса кредитного мониторинга, который уведомляет вас о проверках платежеспособности и обращениях в банк, что поможет вам, в частности, от угрозы кражи личности. В США и других странах вы можете замораживать проверки кредитоспособности. Это препятствует возможностям злоумышленников брать на ваше имя кредиты или кредитные карты. Это полезно, если вы знаете, что не нуждаетесь ни в каких займах или кредитах, так что вы можете, Можете заморозить взятие кредитов на свое имя. Вам стоит мониторить аккаунты, о которых вы беспокоитесь, в том числе, если предоставляется подобный функционал по мониторингу и оповещению в случае несанкционированных действий. Включите уведомление о безопасности в вашем аккаунте, где это возможно. Например, когда кто-либо входит в вашу учетную запись откуда-то, с какого-то устройства, когда проводятся денежные переводы, когда меняются пароли и так далее, вам нужно получать оповещение о подобного рода событиях. В качестве примера Gmail обеспечивает подобную информацию об устройствах, с которых вы заходите в учетную запись. Многие банки отправляют оповещение, когда производятся денежные переводы, или когда объем средств на вашем счете достигает определенного уровня. Вам стоит включить такие оповещения. Теперь давайте перейдем к другим средствам защиты, которые мы разберем на протяжении данного курса в деталях. Вы узнаете о них более подробно в соответствующих разделах курса. Быстрый обзор средств, которые защищают вас от атак социального типа. Первое. Изменить просмотр электронных писем с HTML формата на текстовый. Использование встроенной технологии защиты Google Safe Browsing в Mozilla Firefox, в Apple Safari и Google Chrome. Расширение для браузеров u Origin для фильтрации. Далее, использование изоляции. Использование виртуальной машины для запуска вложений и перехода по ссылкам. Управление исполнением приложений. песочницы. Запуск вложений онлайн с использованием инструментов типа Google Docs или Etherpad. Использование Live CD для запуска приложений и перехода по ссылкам. Использование электронных подписей OpenPGP для валидации подлинности отправителя. Если вы регулярно отправляете и получаете файлы по электронной почте, то измените отправку файлов на хостинг этих файлов и отправляйте ссылки на файлы, а не вложения. Вы можете использовать сервисы типа Spider.org, OwnCloud или C-File, запуск антивирусов и решений по защите компьютеров. Все эти методы мы изучим в данном курсе. Они весьма надежно защищают от атак социального типа. Для получения полезной информации по защите от фишинга, вишинга, смишинга, спама, мошенничества, можете перейти на сайт Action Fraud, довольно неплохой сайт, и также Scambusters.org, он весьма хорош. Для